Счастье — это когда есть тот, кто ценит тебя, а не оценивает. Тот, кто дорожит тобой, а не использует, радуется за тебя, а не завидует.